Нет, ты знаешь, что дурман? Ты что, я соберу, соберу, соберу имя Спорим итак всем привет вы на канале видео Baby. с вами папа и дочка ребяточки всем привет приветули приветули сегодня будет космическое бомбическое видео это угадай песню по, по картинке вы представляете насколько это тяжело это хиты 2018 ну это будет не все, не, все, не все ну не все, но не практически все. а самое главное, что вы играете вместе с нами Вау, я такой доволен, вообще не могу передать не только мы с друг с другом отгадываем эти песни а также вы пишите свои ответы в комментарии да, и смотрите сколько у нас уже, 8 частей было, да? угадай песню, все хорошо пошли вы все играли вместе с нами, Комментариев в P5 по 6 тысяч, да. это в шоке у нас комментов больше, чем у блогеров -миллионников. На к видео, вы представляете? Да это вообще, короче, ну, завалится. Ребята, мы, как и обещали, передаем приветы тем, кто играл в прошлой части Вот они все Вот вы видите на экране Все самые такие активных мы отобрали Так что, кто хочет попасть к нам в видео Следующее видео, э, поугадайте а? Поугадайте Играйте в этой части вместе с нами фа? Кто начинает первый? Да Поехали -фа. Вот так да блин, вот так! Цу-е-фа! Цу-е-фа! Цу-е-фа! Еееей! Ты, ты, я... ты выиграл. А, да, я выиграл. Вау! У, папа как всегда выиграл. Следите за ней. Она везде меня обманывает. А -а -а. И вы всегда жалуетесь. Да, ты всегда... Я Следите. Всегда Очень сильно многих ты расстроишь. А, вы, а с кем вы, же вы, я и буду и... тогда играть? Нет. Давай. А. Два. Игра <клышь> началась! Если на моей картинке я не даю ответ, а отдаёшь ты, да. значит тебе да. Окей? Допустим, Окей. Да просто кто первый отвечает. Поехали. Три, твоя. четыре. Так, квадрат, э, губы, девка голая, ну типа не голая, Цвет настроения черный. А про пропой строчку. Это песня цвет настроения черный Пропой строчку по которой Цвет настроения черный а На губах цвет ликерный На губах помада, помада цвет ликерный Она на черном стиле Она чувствует... чувствует себя богиней да. Ну и все Черный квадрат Малевич Еще непонятно <с черный почему настроение черное Я отгадал Yes Yes! Это модел больно. Будешь этот... ну, да, да, конечно. 1-0. 1-0. Ну что? Откуда ты знаешь, вдруг это неправда? Или цвет настроения черный? Да? Тоже, да? Смотрим! Клип! Цвет настроения черный. На губах помада цвет ли черный? Она на черном стиле. Она так чувствует себя, богиней. Но цвет вообще... настроения цвет на черный. Черный, черный. Да. Все, твоя очередь. Девочка, девочка. Окей. Поехали. Смотрим следующую картинку. Блин, стопуду вот когда. Аааа. У меня, кстати, карточки. Я увидела карточки. Кредитки, блин. Я увидела карточки, потом. Я вспомнила, что там появится виза и мастер-карт, а потом видела две девочки. Ай, блин. Настенька. Не, ну это честно, ладно, я хотел сказать только не честно, но это честно. не честно Блин, ребят, вы тоже отгадали? Мы внимательно читаем комментарии. Ну что, смотрим. Один-один. Один-один, да. Ну только когда будем сейчас... А это холостяк же Ладно, давайте смотреть клип. У тебя две дочки, на тебя похожи. Точно. Лиза и Настенька. У меня для тоже угу. Виза и Мастеркард Вижу эту куклу фантастика Красивая и не из пластика Беру А дальше ты. Ты Помнишь? Dai. Ну ты угадала Давай, молодец 1 -1. Первый раз, что я офигевший с нее Поехали, смотрим Давай Сердце Сейчас, э, пьет таблет. Да, таблет. Женщина в черном Женщина в черном. Дискотека, я не могу разобрать. Так, сердечко, сердечко, короче, сердце любовь. Она пьет таблетку. Она хочет умереть от любви? Я хочу умереть от любви. Что это за песня? Я хочу умереть от любви, девочка. Ай, ты туселки. Короче. Я не знаю, что это за песня. Сердце. Умри. Нет, я не знаю. Есть варианты. Нету вообще? Ладно, смотрим клип. мне не интересно, Это может быть. Дискотека, сердце любовь. В моем сердце дырка, мне нужна таблетка Хотя бы половинка, марионетка Я вызову модели, шатенок и брюнетку Как мы их поделим, подбрось монетку Вот это да! Я не понимаю смысл картинок, Я ладно. тоже смысл -то не понял вообще Я вообще не догнал танец, что-то сердце в моем сердце дырка Мне нужна, нужна таблетка, таблетка Хотя бы половинка, половинка марионетки Половинки и не было, марионетки не было не И было. короче, все, там только дырка сенге отходит Короче, тупо, вообще не понял Вообще не понятно, счет Так и остается? Окей, продолжаем дальше Так, подожди, пальчик, девочка Любовь Теперь утеркнуто? Да, да, да, девочка ушла Так, подожди Фак, фак you, фак Пошла так, вон, под, типа, или пошел подожди, вон? Подожди, получается, сердечко, Пошел который... вон! Нет. А, ладно, это твоя очередь. Ну, так. Так, сердечко перечеркнутое. Время ну, уже вышло, Лера, вы... 10 секунд вышло. Ра! давай подожди. Не любишь, то... Если... Не любишь. Если ты меня не любишь, то я в ответ. Ну, я не знаю. У меня больше вариантов нет, это... Значит, У меня варианты... Пошел вон. Пошел вон. Пошел вон. Вот этот... Это... Лолита, да, по-моему, поймет? Я не знаю. Нет, блин. ну, помню песню вот эту, Пошел вон. Короче, у меня пошел вон твоя... Ты меня не Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. Если ты меня не любишь... Тоже нет, если ты меня забудешь, то я вот. Угадала! Ты угадала! <связь> Это реально сложно было. Сложно? Ну так почему ты угадала, а я нифига не угадал Нет, ты не любишь. <связь> Просто получается, там не любишь. Это одна из моих любимых песен Молли, я не мог. Там получается, если мне сердечко мне угадала, потому что там, ну, как бы получается, не любишь, не люблю. И я спорила, если ты меня не любишь. Да. <связь> Обратно <связь> моей логики нет. Ладно, 2-1. Ну ты же да, догадал? Да. Ну чё, смотрим следующее. Я понял уже. Панда. <смех> панда. Я тоже, я тоже понял. Убегает <смех> от панды, панда. Кто а, убегает? ну все. Она, она убегает от гепарда. А, Убегают гепарда, панда. Блин, ты шо и гонишь? Я знаю этот трек. Этот э, трэп, э, трэп, трек, <смех> это панда е. Да. Да? Согласна? Ну, мы бежим как будто Посмотри, да, ведь мы это мы рядом, мы рядом, наша, наша банда. Панда, а не банда. Панда. я раньше банда думал, панда. Посмотри, Смы... ведь... там мы там... бежим как будто от гепарда. А, посмотри, ну, там рядом, рядом нас... наша панда. Просто Все. Если там подставлять банду, то смысл тогда до названия песни «Панда Е». <laughs> Если там панда. Согласен. Все, ребятки, это песня «Панда Е». Я так говорю. Да. Это стопудово. Ты так думаешь? Да. Все, окей, смотрим ну, только да, только. Правда, есть! покорила меня, сука твоя, правда, мы бежим с тобой как будто от гепарда, посмотри, ведь это рядом наша панда, мы бежим с тобой как будто от гепарда. Класс, есть, есть, у меня еще что-то получается. Два-два. Есть, есть, есть, есть. Два-два. Куча, следующая картинка, смотри. Моя, моя? Моя, твоя очередь. Два-два.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 сто это топ. То время стекло. То время истекло. Смотрим клип. Мы попали в топ топ топ. Делайте руками хлоп хлоп хлоп. Мы всех обогнали кто то Если не мы так так кто кроме нас будет топ топ топ. Делайте руками хлоп хлоп хлоп. Мы всех обогнали кто то Полетели это время истекло. Мы обессилены мода. моде. стиль. Какая погода? Как у вас погода? Полный, Но, полный стиль. Полный Ну. Счет? Ты отгадывала? Да. 3-2? Блин, 3-2. 3-2, да. Ну а чего, твоя как картинка. Как? Мне эта игрушка по картинкам больше нравится, чем так. Окей, смотрим картинки. Моя, давай? Кстати, не забывайте играть вместе с нами. Ребята, мы проверим. Давай, давай, давай. Девочка. Все, я поняла. Лилии. Это не Лилии. Это Лилии. Это не Лилии. Водка. Девочка, Лилия, пью, бухаю. Э, девочка Лили, девочка. А что это такое? Ладно, все хорошо. Девочка. Ни, девочка. Я вообще не ошибаюсь. Помню. Девочка в цветах, пьяный, пьяный парень, девочка, девочка моя. Сдаешься? Я, я, да, я без вариантов, я не знаю. Этот цветок называется дурман. И. Это девочка дурман. Откуда ты знаешь, что это дурман? Цветок дурман. Откуда ты знаешь, что это цветок дурман? Это О, Лилия! Это не Лилия, это дурман! Откуда лилия ты знаешь, что это дурман? Ты что, наркоманка? Откуда ты знаешь, что такое дурман? Дурман в семенах! Это, это лилия! Есть, это цветок дурман. Спорим. Что? Ты спорим, сейчас расположишь? Ну, нельзя. Но нельзя. Лилия. Лера, это лилия. Это почему не ты не лили. решила, с чего ты решила, что это цветок дурман? Я в интернете видела Дурман. Цветок. А почему а ты в интернете интересуешься дурманом? Видео в интернете. Так слушай! Это Лилия. Это Лилия. Ну, если Короче, вариант, ты говоришь. Я все что... варианты сказала, все. Какой, какой у тебя вариант? Это девочка Дурма. Моя девочка <музыка> Дурма, моя девочка <музыка> Дурма, моя девочка Дурма. Я с тобой буду пья, это девочка Дурма. Я с тобой буду пья, я с тобой наркома, это все было обман. Просто надо было перед этим видео посмотреть <музыка> в ютубе <YouTube> много <музыка> видео. Так уже? Четыре два. 4-2. В пользу моей? Ай, блин. Ладно, смотрим. Так, подожди. Дождь. Человек идет. Человек дождь Я а, уже... А знаю. Все, все. Я знаю, что это такое. Да, я видел третью картинку. Ну, еще это... Тимур белорусских мокрые кроссы Блин, мне тоже... Я по третьей картинке поняла. Стопудово Там кроссовки, дождь, кроссовки. У меня тоже я без варианта. Кроссы, мокрые стоп Какая-то строчка. И пускай капает, капает с неба а, Иду в мокрый... Всё, да, я понял стоп, стоп, Короче, мой порядок, мокрый, мокрый кросс У меня пускай. тоже, по-любому Ну, смотрим клип, дай бог, чтобы. Ну, если сейчас правильно, то и мне это Моя мокрый? картинка, я любил Жесть Ладно, смотрим И пускай капает, капает с неба Иду в мокрый кросс, а к тебе Где бы я не был Для остальных я занят Звонки без ответа Дай тип тебе Дай тип тебе и пускай капает, с неба и думал тебе, где бы я не б... да. Класс, обалденная песня Окей, okay. счет 5-2 да. Я просто катастрофически, ребят, проигрываю. Смотрим дальше <звы> Алфавит Он собирает алфавит, девочка уходит Девочка уходит, так, что там было? Девочка, алфавит, буквы Буквы, алфавит алфавит. Буквы. Я походу поняла я понял, что это за песня. Это или детская песня, или эта песня, я приблизительно понимаю. Я поняла, что это за песня. Это, я знаю, что это за песня. Что? Это моя очередь? Да. Это новый трек э, мото по буквам. Да. Если он собирает буквы, это 100%. Да, Ты это Ты мото... тоже думаешь? Проверяем. Смотрим клип. Дай, пожалуйста, дай. Я вроде бы на этом, знаешь, что-то на автоматах играли. Дай. Мне по буквам модно По буквам Я соберу, соберу, соберу Имя в твоём Чтобы всё заново Заново, заново забыли, Как будто из памяти Памяти, памяти Пять-три? Э -э да. Пять-три моя очередь И готовься. Вот не влагаю. дай бог Ты сейчас вот выиграй. Давай, поехали Вот нельзя Смотрим. мне выигрывать а мне Нельзя. Смотрим там будем видно. Я знаю, что это закрыто. Я знаю, я знаю, а, что я это такое убийство. Ты поняла. не понял? У тебя есть вариант? Да. Танцы под фонарем. Там фонарь. А у меня тоже самое. 100 меня Танцы под фонарем Танцует, фонари. Короче, Танцы, смотрим короче. клип. Танцы под фонарем. Смотрим клип, окей. Okay. Песню клип. Если это он. Мы убитые вдвоем. Какой счет? 6-3. 6-3 ты ведешь. Я вообще с тобой не хочу разговаривать. Мне это уже надоело. Хватит выигрывать меня. Ладно, продолжаем дальше. Надо тебе подаваться. Не надо мне подаваться. Да я тебе еще буду подаваться. Окей, поехали дальше. А ты мне сейчас подаешься? Нет, я тебе не подаюсь. Ты что? Подаюсь. Я сам, ты что он сейчас знаю это. Так, Саша Борода. Полиция. Все не поняла. Пьяный, дискотека. Я понял, что это за песня. Просится. <моди> <музыка> сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Полицейский, полицейский, полицейский. Я Полицейский пьяный. <свát> <свát> Пустите меня на танцпол. Пустите меня на танцпол пьяным подвигаться. Подожди. Он просится. Полиция, мужик пьяный просится. Все. Подожди, а у меня тут говорят. Какой у тебя? Слышь, полицей, что тебе надо? Увези на тузу, а ты меня обратно. Блин, может быть, Лера. Может быть. Короче, сейчас решим, смотрим клип. Ой, мне реально похоже на это. Возможно, да. Возможно, да. Но. Тоже, ты, блин, я не знаю. Блин, была бы твоя, ты бы, наверное, сказала это, да, твоя. Да? да блин, ну она реально там тоже. Ребята. По эти картинки подходят две песни. 6-4. Mm -hmm. Да, ты ведешь. Ну все, смотрим дальше. Ого! Крутой. Все люди, как люди, Нет, это уже было. Э, мужик. Крутой То самое я. чувство, когда ты круче всех. все время прошло, не смотри. Ну, я говорю, я первую кассету не понял, но походу там круче всех. Я думаю, что это круче всех. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на уме. То самое чувство, когда ты круче всех Круче всех. У тебя все получится. Да. Прикольно, у тебя все получится. А это какой счет? Ну какой? 7-4 какой? 7-4, по-моему. Так, счет 7-4. Смотрим следующее. Это чья? Моя, моя, моя очередь. Мой, а, моя? Да, твоя твоя, твоя. твоя. Поехали. Смотрим. <музыка> так, море. Дискотека. Кто <музыка> <музыка> <музыка> океан? Смотри, там два океана. Конопля. Дискотека. <музыка> Конопля. Блин. Океан, дискотека. Дискотека, океаны или море, я не знаю, песчаный, это может быть пляж, это может быть, я не знаю, там каменистое какой то ну вода. О, а, О, это я вообще не да. А, да! Но я не знаю, я без вариантов. О, океан. В общем, я не знаю. Я... Нет вариантов. Все, короче, uh, я тоже без вариантов, я не знаю, что это. Смотрим клип. Мне самому интересно. Дискотекалка, гуляй, мариуанны Дисконнект Между нами океаны Дискотекалка, гуляй, мариуанны Блин Пипец, ЛДЖ <свист> а не отгадать Только не попите с комментарией, Не бомбите нас там, ребят, окей Счет, это моя была? Счет? Да Блин, ну так и остается 7-4 Да. Окей, <свист> твоя очередь Поехали а Как его можно было не угадать? Твоя очередь тя я я я я я я я так, так, так, так. Это закрыл, моя, да? Закрыла лицо, фон, да. Айфон. С каблуки. Стоп, Я не знаю. Каблуки. Давай. Раз. У меня хватит. есть вариант. Я знаю, что это такое. Я знаю. Раз. К два. Айфон. Каблуки. Я знаю. Каблуки. Вау, вау, вау. Это девочка вначале пугает. Давай. А она там? Раз, два, три. Не знаешь? Я знаю. Это, наверное, iPhone. Хочу, Кристина Си. Туфлиджи Мичу и iPhone. Ну, хочу. хочу. Нет. Как... девочка была в начале. Ну, ты... что причем... там. Я откуда знаю. Я хочу, нет, я хочу. Туфлиджи Мичу и iPhone хочу. Я вижу, как они узнают тебя об iPhone. Прости за то, что Си раскрывает секреты. Я хочу, нет, я хочу. Туфлиджи Мичу на бали хочу. Есть. Смотри. Я угадал, Лера? Эта девочка вначале начале Счет <толит> э, 7-5. Э, Красное, это джинсы. Я понял. Это лабутены. Да. Я сразу говорю, лабутены. Подожди, 7-6. Да? 7-6 счет. Ну подожди, давай еще проверим. Но ну, мне с тобой давай лабутены, Джинсы и лабутены. Да. С красной подошвой. Смотрим, клип. Или э, у тебя есть какая-то возможность? Тебе есть шанс. Лабутены. <плоди> Тоже <плоди». <плоди> нету, да? Лабутена. и восхититель. Вот так вот! Вау! Папа отжучит всех! Тебя, Вина! Смотрим! Понятно, Девка, ты проехала. Смотрим меня. дальше. Все шесть. Поехали! Розовый цвет. Окно. Дискотека. Любят друг друга. Все, я знаю, я знаю, я знаю. Ты подожди, знаешь? подожди. О, розовый Нет. цвет. Подожди, мне говори. А, розовое вино! Нет. Да! Нет. Ну хорошо, у тебя варят розовое вино. Подожди, там бутылки вина не было. И Но все равно у меня закрыли шанс. У, я у меня вариант малиновый цвет упал на окна. Окна танцуют во по тьме пора влюбленных. Ой, подожди, стой. Там малиновый свет. Малиновый свет, О, Малиновый цвет. Малиновый свет? Да. Это было последнее. Уфи, либо сейчас ничья, либо я выиграла. Уже больше нет на компе картинок. Либо ничая, либо я выиграла. <laughs> э, Какой счет? 7-6. 7-6? Сейчас либо 7-7 будет, либо 7. Ой, либо 8-6. Ты с либо ничья, либо ты выиграешь? Жесть, да сколько можно, блин! Давайте! Смотрим! Ну! Малиновые свет! Малина весь Я кстати перед съемкой слушал эту песню, понимаешь? Да. Блин, я реально у меня был как шанс Я чувствовала Обратно я проиграла, да короче я так и не хочу играть Я вечно затягиваюсь. Я, я, Ладно ребятки, проиграл так проиграл Ну бывает такое Но Вы играли вместе с нами Мы обязательно сейчас будем полностью перечитывать все ваши комментарии Кто насколько был активней И у вас есть шанс в следующую часть Попасть к нам в видео да. Ну что, спасибо что были с нами Играли в эту крутую игру Ждите, следующее Вы можете ставить лайки, мы старались Поставить вот этому человеку да. за старание Да, хотя бы лайки Да ей поставьте за победу тоже Лайк, да, жалко, что я проиграл Ничего, я тебе говорю, я в следующей игре Я стану еще намного круче Хорошо. Ладно, окей, а давай вообще на следующую игру Ты мне делаешь, Окей. Okay. а я тебе Ребят, подписывайтесь обязательно на нашу страничку В инстаграм, там проходят Прямые трансляции, крутые фотографии Также не забывайте нажать на колокольчик это очень важно, чтобы вы получали, что... И подписаться на наш канал, чтобы... И нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых видео. Сейчас. Вот так. У вас тогда сразу будет уведомление, что у нас вот-вот-вот вышло новое видео. Ну что, ребят, смотрите прошлое видео, как мы сделали скетчи, как мама, папа и... в школе. Друзья, мы Пожалуйста, все это смотрите, сделали. Смотрите. Ну что, ребят, до следующего видео. До следующего рэпа. Всем пока! Подожди, еще забыли сказать, мы уже готовим, как дура плачу. Два, ноль. ноль-два, два, ноль. Два, как дура, плачу. все мы начинаем сегодня уже репетировать. Так что ждите. Всем пока.